скорости создания резервной копии твоего iPhone. Новые часы получили невероятный дизайн, а также большое количество новых функций и фишек. Часы остались в прежнем формате, не круглые, как это могло предполагаться, розовый, серебряный, Space Grey новая красочная палитра Apple Watch Series 4. Самое главное и самое вкусное экран, который выглядит просто не то чтобы фантастически, а просто обалденно, но он по-прежнему имеет слегка тонкие и весьма значительные рамки. В отличие от предшественника, новые Watch'и стали гораздо тоньше и немного легче. Это пипец как важно, ибо, нося свои Apple Watch серия с первого поколения, руку-то было невозможно поднять, просто вот так вы вот, знаете, запястье отвисало, и ничего, ни вверх, ни вниз, ни влево, ни вправо. Круто. Теперь вокруг циферблата встроены 4 области с нужными для вас вкладками, вроде тех, что были и раньше, активность, закат и рассвет, но в обновленном виде. Apple непременно решила позаботиться о здоровье преданных пользователей Apple Watch, и теперь часы способны вызвать скорую помощь, если это необходимо, зафиксировав ваше падение или удар при помощи соответствующего телефона и датчиков. Apple привлекла достаточно большое количество специалистов для того, чтобы задетектить, либо же зафиксировать простыми словами, падение человека в разных вариациях. Ну, например, как я сейчас. Теперь, без походов по врачам и очередей в поликлиниках, Apple Watch способны сделать вам ЭКГ вашего сердежка. Абсолютно бесплатно. Ну, практически за 500 долларов. Почему бы и нет? Я конечно не эксперт, хотя это как можно судить по квадратным очкам не знаю, но как мне кажется, этот девайсик очень маленький, шустренький, стал обновлением, которое меня лично порадовало даже больше, чем недавно вышедшие iPhone XS и iPhone XS Max. А что ты думаешь по этому поводу? Обязательно пиши об этом в комментариях.